Значит, вам председатель будет сегодня судить. Интересно. У меня нет фамилии, отчество. Я мужчина, живой, с именем Сергея. Я могу подтвердить это вот этим документом. Мне это произведение к нему неужели. Если вы оказываете, что вы поняли ее? У меня ее нет. Мне мать перерождение дала только имя. То, кого вы ищете, фикцию гражданина, его здесь нет. Я понимаю. Я вам говорю, кто я. Я мужчина с именем Сергея. Ну, я вам предстояну, кто на моем роде, копия. Согласно которой данный лицо является парикаппом Сергеем Александровичем. 13 июля 1967 года. День уже жертвы в Киевске, области. Будем считать, что ваша личность у вас... Мы не будем это считать, личность у вас в руках. А я мужчина, я не личность. Я мужчина, Сергей. Вам поговорить о как... том? Нет, я вам говорю, кто я. А у меня ощущение такое, что у нас тут просто пообщаться. Мужчина, находящийся в статусе человека, имеет право на самоопределение. Я вам определился. Я мужчина, с вами Сергей. Мужчина по имени Сергей, пусть будет мужчина по имени Сергей для вас. Для дела вы поликат. Вы, вы задождаетесь, я никогда не, не был поликат. Вы задождаетесь, Кодекса в соответствии с которой вы имеете право знакомиться с материалом дела, заявлять отвода, принадлежать жалобу на действие решения суда, иметь право в привести протокола протокол, обжаловывая постановление суда. А вам это понятно? Нет, непонятно. Я что не понимаю, говорит? кому вы это разъясняете. Вы это разъясняете мужчине с именем Сергей? Да. Да? Да. Ну, извините, мужчина не находится в торговом праве, который права вы ему объясняете. Ничего. Ничего. Мужчина Сергей находится в естественном праве. Это меня такое ощущение, что вам, вам бы экспертизу провести. Зачем мне экспертизу? У меня вот есть один закон, вот да Библия, понимаете? Да и только Бог может судить меня. Да ради да вот вы, вы, Давайте понимаете, вы сейчас находитесь в мире закон. Я нахожусь. Своим законом. Я нахожусь сейчас Они среди будут. людей, которые находятся за законом и живут поэтому по закону. Я нахожусь в коне. Облашается протокол. Присаживайтесь, я в спрошу. Я поставил, благодарю вас. Хорошо, кстати. 20 февраля 2021 года 17.10 гражданин по находясь в гаражном мостике, расположен на пути жилого дома по адресу Омской области, апатит улицы Побед 31 оказал не по времени ввении законным требованиям сотрудника полиции с привязанным исполнением служебных обязанностей, а именно отказался представиться, предъявить документы удостоверяющие личность, представить документ на транспорт средства и право управления трансферством. Присутствует по отказался представить автомобиль. Для досмотра и препятствовал проведению досмотра автомобильного средства. То есть совершил лицензию правонарушение, при основной частью БСД 19.3 в Российской Федерации. Что можете на это сказать? я это могу сказать, что они, видно, искали какую-то персону, которую не задержали. Почему? Да, там понятно, что Потому что ее нет. Ко мне это не имеет никакого отношения. Нет? Вопросов нет. Ну, дело имело с быть -то о том, что если причины. Я вам еще раз говорю. Вы к кому обращаетесь? Я сейчас с вами разговариваю. С кем? С Назовите с кем. Я не надо вы меня тут стоите. Я не знаю, кто вы. Сергей Пою. Да, кстати. Дело рассматривается в него по 4 мого Правильно. Ну я так понимаю, из вашего пост, главный здесь секретарь, а вы при нем. Ну о чем сейчас? Я, я, я, я, я, я, то, я не могу. Вы вы, вы, вы пообщаться хотите. У меня желаний совершенно нет с вами общаться, потому что я понимаю, что это бесполезно. Правда? Не нужно. Ну тогда вы должны поверить мне на слово, если я должен вам на слово вам поверить. Сказал, вы должны верит. поверить на слово, что я, я мужчина спрашиваю. Сергей. И ко мне это не имеет никакого отношения. Там написано про персону, которой здесь нет. Что вы скажете по поводу со Протокол составлялся на персону, поэтому мужчина Сергей его не подписывался, не подписывал его, потому что он был составлен не на него. У меня есть видеозаписи, подтверждающие это, что они составляли его вопреки тому. Они задержали персону, они задержали мужчину Сергея, а почему-то протокол составил на протокол персону. протокол личного досмотра проведенного работодателем сотрудников полиции о том, что при проведении осмотра места происшествия ну, как, он как он мог оказать неповиновение, если его не задержали? Привезли сюда мужчину. Где они нашли гражданина, то вообще-то? Ну, Хорошую ополочку включать. Да вы все понимаете, я знаю. Да, вы все понимаете, я не знаю. Вам, вам, Вам прикол по приколу вот, это вот эту вот фигню прописывать. Ну прописывайте ну, там, кто ее... Как моя молодежь говорит, хавает. Там Вы не, не я вам говорю, кто а есть, а, а есть перед вами. Я сейчас дело рассмотрю и Да ради Бога, пройду. Бог вам судья ну, будет. Естественно. И Бог Бога в что здесь происходит. Конечно. Конечно, и поверь в вашей бухгалке. И, и ни за что не стыдно, совершенно. Конечно, я понимаю. А вам должно быть стыдно. За что? За, за то, парикиния. что я говорю, что Ищущего. я... Сергей. Сергей. Накажусь в but... правовом усадустве человека. Yeah. Да ради бога. За богу, это, это не стыдно это Вы сами придумываете себе что угодно. Это вы что-то придумываете. Я не придумываю. Давайте по существу. Я и говорю, по существу я по говорю по что поступить. это не про меня все там написано. То есть все, что написано, такого не было? Я мужчина с, вами. с именем. Со мной не было. Я мужчина с именем Сергея. Это все было с персоной. Там же написано, что они с персоной все это делают. Они а со мной. Mm -hmm. Так, на первое отделе также имеется у нас тут. Вот у вас тут штраф имеется, вы их оплачиваете, нет? Я не оплачиваю ничего, это у персоны. Вы опять не к самому обращаетесь. Штраф это значит не для вас, да? Это, это не для это человека, не для, для мужчины. Сам. Что с вами сделать? Как вы считаете? Вы, кого вы кому обращаетесь? Я сейчас Назовите, так, забрали, вы, с вами разговариваю. Назовите, к кому? Сейчас лучше забрать будут фильм ну, это, это не Фельдкина на да. это поиск секретарь несет в Коцаков документ, который я показал вам. Да, я. Есть документы, в, общем, в а то, что вы там сами изобретаете, это ваше. Это изобрел это не я, это изобрели ваши структуры. Так что, да, даже вы... апостелированные, венеусы. Я диньютор. так потому, что с вами у нас разговор не получится. Ну, потому что вы не с тем разговариваете. Вы обращаетесь к фикции, к гражданину. С кем? С тем, Хотите кто меня кто привязать человек? к нему? Сергей, я думаю, что ему стоит немножко... Посидеть, подумать, наедине с собой, правильно? Ну, если вы имеете на это право Конечно, не да, судить да. человека, Сергея, да. то... давайте попробуем. Он с 20-го, да, задержан? Да. С а? 20-го? Ну, лично широко известный. Я рад. По имени Сергей. Что я не знаю? Ну, тогда подумайте, наверное. Думаю, суток всей нормально для размышлений. Ну, если вы считаете, что да, вы правы, да. и можете наказывать мужчину с именем Сергей, Конечно, да. решение. Дальше. Вот вот вот Дальше Дальше вот вот Гражданина не было там, не понимаете? Там не было гражданина. Они даже не увидели, кто перед ними. И начали заламывать это уже как человека, я. мужчину. Я вам сказал, кто. По вашему уже я тоже не вижу. Получается, что вы видите, но почему-то вы ищете другого, которого здесь нет которого нет, на жару да. а будем. Вот его и задерживать тогда, который. Оно -то наказание семьсот ареста. Но я хочу увидеть решение. И там будет написано, что мужчина Сергей задержан. Будет написано как положено. А там так как положено. писать и обжаловать данный постановление. И Или мне тогда и мне тогда пожалуйста протокол вот. И девушка, я надеюсь, вы все правильно там писали, что я говорил в этом протоколе. Девушка, Не то, что нужно, а то, что было, я думаю, по чистке и по совести, если она есть у вас. У вас ну это вот ну, сомнение, у кого она есть. <связано> Этот документ заверенный устом. Московская область, там, а постель стоит, он действует за руку, я могу по нему спокойно передвигаться даже за гранью. А зачем нам мне? Я уж вы носят, я не ношу маску. Возьмите, вам пригодится, мало ли испортится ваш. А вы заметили, что председатель тоже был без маски? А почему вы тогда все в масках? Боитесь? Рах управляет. Девушка, вы написали то, что я говорил? Я надеюсь. Я благодарю вас, если вы так выполняете. Если не по-другому. Я сейчас нахожусь в здании суда. Принято решение. Принято решение. Физическое лицо задержать еще административному аресту, подвергнут на 7 суток. Вот, соответственно, решение вынесено физическому лицу ФИО, но в суде его не было. В суде был только мужчина с именем Сергей. Вот. Судья не смог мужчину с именем Сергей загнать под фикцию, но для фикции, то есть для ФИО, он вынес свое решение. И хотят задержать по ходу самого мужчину и поместить в ИВС на семь суток еще. поместить мужчину еще в ВВС на 7 суток. Здесь присутствуют еще сотрудники линейного отдела полиции, вот, которые находятся здесь. Я не собираюсь никуда передвигаться. Вот, я не буду управлять своим телом, потому что у меня нет воли. Я ее не выражаю свою волю следовать туда, куда хотят меня принудить следовать эти сотрудники. Я нахожусь сейчас в здании суда, где произвел суд, председатель суда, вот, именуемый себя председатель суда, который именует себя Иванов Дмитрий Александрович. Он вынес решение против персоны, хотя персоны на суде не было. На суде была только, был только человек, мужчина живой с именем Сергей. Что было подтверждено документами, состо... было подтверждено медици... судебно-медицинским исследованием, заверена нотариально копия была и апостелирована в Минюсте Московской области. Вот. поэтому сейчас, если они будут меня выносить отсюда, потому что добровольно сам я не пойду, то вы вправе делать то, что вы считаете нужным каждым. Вы видите, да, какой может осуществиться сейчас беспредел? Ну и так, ждем, что будет дальше. Здравствуйте. Добрый, день. добрый добрый добрый вы кто можно посмотреть ваш документ, документ? да давайте посмотрим посмотрим его по-настоящему настоящего на вас или нет ну сейчас мы определим давайте да, Печать да. Нет, нет, это, нет, это совершенно это не то. Нет, это старый макиянт уже? Нет. Сейчас пожалуйста, мы посмотрим. Смотрите. Сейчас дайте мне колограмму вашу посмотреть. Угу. Плохо видно, вытащите, у вас замутненная эта штука. Угу. Видимо, я что-то затираю среди своей от Смотрите, пожалуйста. Сейчас. Номер на колограмме у вас не соответствует номеру удостоверения. Ага. ну пускай будет по вашему мнению. Ваше да. удостоверение? Нет, ага. это ваш ваш личный номер, да? Ноль один Нет, соответствует. У -у -у. Единственное, да, что у вас, дайте я еще посмотрю. Без рук, пожалуйста. Без да. рук. У вас не указано, кто подписал его. То есть стоит какая-то закорючка без расшифровки подписи. То есть кто выдал, мы не знаем. Это вот удостоверение ваше. Вот. Хорошо. Дайте я прочитаю, кто вы Соколов, Александр Сергеевич, да, нет, лейтенант полиции. Знак номер два ноля семнадцать семнадцать. Можете убрать. Все. Вот. Значит, хотелось бы еще увидеть ваш паспорт, потому что ваше удостоверение личности не является подтверждением не вашей личности. Я охрана общественной, общественной безопасности. Вы? Я а должен увидеть, на, что да. у вас в паспорте я написано говорю, то же а самое, что написано в не удостоверении. Не вы обязаны подтвердить свою личность. Вам необходимо проследовать нами служебный автомобиль для доставления... Прочитайте, кому беда. там нужно проследовать. Прочитайте. Сергей Александрович. А, вы видите где-нибудь гражданина Поликарпова? Да, здесь? Скажу. собой я вижу. Вот я вам могу показать, кто я. Да. Прочитайте вот этот документ. И тут есть фотография в полный рост, кто здесь сидит перед вами сейчас. Пожалуйста. Он заверен Министерством юстиции, этот документ. Мужчина с именем Сергея. Правильно, мужчина с именем Сергей. Mm. Да покажите мне здесь хоть один документ, который бы указывал на то, Теперь что я, я гражданин. Да. В добровольном порядке проследует служебные автомобили отказываетесь. У меня нет. Я говорю в добровольном вот порядке я вам... сейчас и проследуют служебные автомобили. Я вам говорю следующее у меня нет воли своей куда-либо с вами следовать, потому что это решение суда не в отношении меня. Это решение суда в отношении персоны. Вот. Можно попросить вас как-нибудь телефон сейчас убрать, потому что вы можете причинить вред. Кому? Испортить свой мобильный телефон. Испортить свой мобильный телефон. Да. Значит, я вот вам говорю следующее, что я не сопротивляюсь. Да, вы можете с моим телом брать его, нести в машину, потом выносить то там, нести его, хорошо. мое тело туда, в изолятор. Я своей воли не проявляю. Да? Потому что я не собираюсь быть какой-то персоной. Хорошо. Персона это паспорт. Вот вы его берите туда, найдите его сначала. Его здесь. Персона здесь нет, Хорошо. понимаете? Вы телефон убираете. Вы на каком основании решили, что я персона? Все. Я вам все равно. Понял. Пошли. Хорошо. Все, несите Давайте. меня. Несите меня. Давайте. Давайте. Я вот это все возьму сюда. Давайте. А вы. Нет, я не буду вставать. Вы меня несите. Ну, мы Давайте, несите меня. Всего. Не надо, не надо. Забрали телефон? с Ой, согласен. Я тебя на не слышу. Давай.